Всем привет, гости канала, подписчики канала. Сегодня я хочу вам показать мою находку, которую я смог найти с помощью металлоискателя моего Тасы Евро в полях. Это находка 10 копеек 1930 года серебро 500 пробы. Сейчас я вам покажу эту монету. Попалась она мне в очень хорошем состоянии. У меня не было еще такой монеты, так что я очень рад этой находке. Попалась она мне довольно-таки случайно. Копнул я обычный цветной сигнал. Думал, что это... Кусочек меди, медный поясок от снаряда. Но оказалось, это вот такая вот монетка. Лежала она вот так вот ребро. Так что металлоискатель я увидел довольно-таки плохо. Спасибо всем, кто посмотрел мой обзор. Поддержите меня лайком. Напишите также комментарий. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.